Приветствую, начало ноября месяца оказалось очень щедрым на рост некоторой криптовалюты, вчера у нас биткоин кэш, обзор по нему будет во всплывашке, сегодня рипл, давайте разбираться с чем же связан этот рост. Приветствую вас друзья, меня зовут Вячеслав, вы на канале в крипто теме, хочу вас пригласить 11 ноября в 13.00 по Киеву в 14.00 по МСК на мой мастер-класс по трейдингу. Данный мастер-класс будет бесплатный, тема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 рипломанов, буду я их так назвать. И что говорит интернет, почему же все-таки происходит рост? Очень много постов относительно того, что якобы листинги происходят на биржах, и поэтому за этот счет, на этой волне начинает расти цена на риплу. Ну, одна из этих бирж, это канадская биржа, вот CoinField, которая там сделала прям рипл чуть ли не чуть ли, а сделала такие основной монеты, через которую будут торговаться 20 остальных активов, это прям круто-круто, якобы это послужило росту. Ну, я, честно говоря, в это мало верю, потому что листинги у нас происходят постоянно, а кто такой, точнее, что такое или что это за биржа вообще CoinField, кто знает ее, да? Ну, канадцы, может быть, и знают, а мы, допустим, нет. Если бы это были биржи, там, которые сделали какие-то прям Bitfinex, допустим, сделала Ripple основной валютой, через которую будут вестись торги, тогда я думаю, да, я бы согласился с тем, что этот рост действительно... Произошел из-за этого. Также есть информация о том, что листинг происходил еще вчера на турецкой бирже, которая очень сильно развивается. Вот она, CoinEx. И еще инфу нашел на русскоязычном ресурсе, где идет речь о, о якобы каком-то глобальном экономическом саммите исламском, который проходил и где якобы Ripple представлял свой интерес. И представила она их достаточно неплохо, как описывает ресурс. То, что там прям чуть ли не все Эмираты переходят на транзакции в репле. Но ну, это так образно говоря, дабы не утрировать, потому что я э, не очень-то мне в это верится, честно. Честно вам скажу, так как, ну, как-то немножко странновато. Может быть это будет происходить, ну, и скорее всего может быть так будет, но будет это не сейчас. А как обычно у нас происходит все в, в криптоиндустрии, задел на какое то Большое, длительное, светлое будущее. Поэтому давайте опустимся немножко на землю и посмотрим технически, что у нас происходит сейчас с инструментом. Что нам показывает график цены. И, наверное, лучше отталкиваться от этого. Я как э, технический аналитик буду, наверное, все-таки больше прислушиваться, точнее присматриваться к графику. Давайте на 4 перейдем и посмотрим, что у нас происходит сейчас. Вот этот вот огромный пин-бар, который догнался сюда аж до 0,57 практически. Он, конечно, хорош был в начале, но после закрытия 4 часов, естественно, после закрытия этой свечи, мы видим большой аномальный объем. И, скорее всего, что этот объем, он был останавливающий. То есть, начали появляться здесь уже продавцы, которые не дали цене пойти выше. но ну, они ее просто выдавили с этих диапазонов. Поэтому давайте... Пока что еще говорить о развороте рано, я бы сказал, да. Нужно подождать здесь нормальных, не то чтобы движений, а нормальной картины. Потому что пока еще ничего не ясно. Ну, естественно, я всегда смотрю на закрытие свечи. Это более правильно. А еще лучше в таких ситуациях смотреть на закрытие дня. Как себя покажет инструмент непосредственно по закрытию дня. И там уже принимать какие-то относительно него решения. Пока что... Это еще ни о чем не говорит. Конечно, хорошо было бы, да, естественно, хорошо то, что инструмент подает признаки жизнедеятельности. Но послужит ли это очередным восхождением к тем ценам, которые нас интересуют с вами как инвесторов? Я думаю, что пока что нет. Я очень хочу в этом ошибаться. И надеюсь, я таки ошибусь. Друзья, я хотел бы вас еще пригласить в канал Telegram, в наш канал Telegram, где мы сейчас даем сигналы по рынку Форекса, зарабатываем там, так как рынок криптовалюты стоит. Но ну, сейчас начал небольшое движение, и мы, естественно, за ним пристально наблюдаем, и в том числе даем сделки по криптовалюте. Это квазиарбитражные сделки. Что такое квазиарбитраж, я оставлю видео в посмотрите, дабы сейчас не углубляться долго. Ну, и призываю вас подписываться, подписываться на канал Telegram, подписываться на YouTube-канал мы все так же в строю я также в строю дальше идем по аналитикам не забывайте про мастер-класс 11 ноября ссылка будет в описании. Всем до новых встреч пока!